Сейчас будет информация о том, как можно ежемесячно заработать денег. Сейчас я вас познакомлю с одним очень интересным предпринимателем, когда меня пригласил к себе в офис и попросил взять у него интервью. Первый вопрос, который я ему задал, а какая будет выгода для моих подписчиков? Контент, ну бизнес, ну предприниматель. И он пообещал мне, что он расскажет про модель франшиз, которая есть в его компании, что это можно зарабатывать очень много денег, практически подниматься без капитала и работать с ним вместе в партнерстве. Поэтому сейчас проверим, насколько это эффективно, насколько это выгодно. Познакомлю вас с Сергеем, с его компанией. И как можно из воздуха делать деньги. Серега, привет. Салют. Салют. Здорово. Привет. Как дела? Отлично. Как у тебя? Нормально тоже. Спасибо. Друзья, знакомьтесь. Сергей Туисов, компания Мир меня увидит. А, обещал мне, что мои подписчики после выпуска, выхода моего ролика смогут зарабатывать на твоих франшизах очень много денег. Это да, так? Все верно. Пойдем. Все, все. ребят, я как бы свою миссию выполнил. Дальше ролик Серега. А, Рассказываю, показывай. Пойдем, пройдем. Это наш маленький офис. Я круто сижу, да? Очень. И, и тут я, и здесь я. Ребята, вы видели, да, обратите внимание, на. Мне, по пока сейчас выставляли камеры, готовились, мне очень понравилась эта история. Очень. И ты это, это сделал за час? Час. Ролик смонтировал. Дизайнер час сделал, да. Ну окей, ну как бы я отдельно еще вопросы задам по этой всей истории, как мы можем с тобой посотрудничать. Фран... Вернемся к франшизам. У тебя оборот 100 миллионов, вам только полгода и у тебя потрясающая маржинальность данного бизнеса, то есть логично предположить, что человек, который покупает у тебя франшизу, он может рассчитывать на серьезный доход. Да. Можешь вилку обозначить от скольки до скольки? Вилку могу обозначить, наш расчетный промежуток времени идет порядка трех месяцев возврат инвестиций. Возврат инвестиций. Я вложил лям в регионе, через три месяца я его отбил. Вложил да. 100 тысяч, через три месяца я его отбил. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Давай расскажи механику бизнеса, на чем вы зарабатываете, как это происходит. Да, у нас есть 4 варианта панели, потом ребята, я думаю, снимут, покажут. Да, это 32 дюйма, у -у -у. 43 дюйма, 49 и 55 дюймов. Мы с партнером мы идем совместными инвестициями в проект, приблизительно 50 на 50, в зависимости от диагонали. Идем совместными инвестициями, партнер по нашей рекомендации устанавливает. Партнер – то франшизу покупает? Франшизу покупает, да, устанавливает. А сколько франшиза стоит? 350 минимально, но ну, сейчас она поднимется до 375 тысяч То есть, ну, грубо говоря, 350 тысяч я заплатил и дальше располовинил затраты на покупку оборудования. А -а -а -а. По-другому так по давай, зайдем. Давай, окей. Смотри, а -а -а стоимость панелей от большой к маленькой, да, 250 тысяч рублей, 49 дюймов. 170 тысяч рублей стоит, 43 дюйма. 130, 32 дюйма стоит 70 тысяч рублей. Это панель без программного обеспечения, без модема для удаленного управления. Мы с партнером идем пополам в проект, и инвестиции партнера в данной ситуации составят 100 тысяч рублей на одну панель. А понятно. То есть половина от от закупки. От закупки. То да. есть за франшизу платить не нужно. Ну нет, как такового, кого да, по ушальному просто... Значит, резюме 50 на 50 вход и покупка вашей франшизы. Роялти 3000 рублей за панель. Да. Средняя купает инвестиции порядка трех месяцев, какой средний заработок вот в среднем, исходя из вашей практики уже? Сколько можно бабок в месяц сделать? Вот он окупился через три месяца, чистым у него будет ну в среднем, я понимаю. У, у нас есть три этапа развития, да есть минимальный этап развития, есть там, средний этап развития, есть максимальный этап развития. Если мы говорим про минимальный этап развития, то это окупаемость за заработок порядка 100 тысяч рублей ежемесячно. Это минимально, да? это из расчета трех-четырех роликов на одну панель. Если мы говорим про максимальное, то там доходность порядка трех с половиной миллионов в год. То есть человек, который, рублей в год, человек, который вас купил франшизу в среднем может заработать 3,5 миллиона рублей в год. Что еще необходимо знать нашим ребятам, которые решения будут принимать, чтобы стать твоим партнером? Что, мы еще, что я у тебя еще не спросил? Мы создаем рынок, так или иначе, да, на сегодняшний момент рынок, он, к сожалению, состоит из бумажной версии, да, мы делаем это диджитал формат Мы очень эффектно распространяемся в регионах, да, лучшие позиции занимаются первыми, безусловно, но понимая, насколько поддержка важна партнеру так или иначе в регионе, да, мы разработали и внедрили такую схему взаимодействия с партнерами. Вне зависимости, какой у тебя парк панели, будь то 10 панелей, будь то 100 панелей, ты, конечно же, входишь в конгломерат «Мир меня увидит» компании и можешь отторговаться любыми площадками. Ну, например, у меня э, есть 10 панелей, которые установлены в аптечной сети, а у тебя есть 10 панелей, которые установлены в медицинских центрах, я, иду прямую, я веду прямой диалог с клиентом, с рекламодателем и понимаю, что ему мало этого количества или что он может взять твое количество определенное Продать э, твои площадки будет бонусом для меня и в этом случае мы с тобой прибыль поделим так, ты заработаешь как владелец площадки 80% как управляющий площадками, а я заработаю как агент 20 процентов, это действует для всех внутри сети Чем больше я сделаю сеть своих экранов, тем больше я смогу зарабатывать денег Безусловно, да, но даже с, партнеры с маленькими сетями да, имеют выход ну, там, на, любую, на, любую, на тот объем, который предоставляем, предоставляем мы, в том числе и партнерские сети Давай ссылку на информацию на франшизу я оставлю внизу под роликом. Давай. Ребят, кого зацепила схема, кто готов зарабатывать деньги, кто сейчас в поиске находится или хочет диверсифицировать свой бизнес, wherever, вам принимать решение. Ссылка будет внизу на Сергея, по клике на этой ссылке он перейдет и что-то скачает, что-то узнает, там телефон будет, e-mail. Будет телефон, будет e-mail, да, на всю информацию можете запросить. Тебе лично писать можно по вопросам каким-то? Можно легко, в инстаграме найдете меня. Да, окей, я инстаграм тоже, вот сейчас инстаграм появится здесь э, на экране, у нас он уже появился, вот, пишите лично Сергею вопросы, задавайте, кто готов быть, ну, знаешь, как лучше сделать, по ссылке пишите все, а типа, кто готов там от миллиона, пишите лично в инстаграм. Ну, чтобы можно было, знаешь, там, отсечь разные, Пишите все. Равно, Пишите да? Да, я не быстро отвечаю, но отвечаю день в день.